как его подравим, сейчас возьму Так. Короче, вот, вот, вот, Планету. В смысле? Ну короче, давай, давай я а гашиша, да, это что? Ой, плохая вещь. Ну, да? а плохая. Вот еще Ну ладно, давай, обучи, давай. Я, это мой лучший, короче. О, ну, я бегаю туда. Ничего, если я взял статур базов. Ничего, ничего. Что? Ты пать умеешь? Ааа, понятно. Я, короче, вчера заболел. Мамка пошла перемм, пиво. Пиво так, что сейчас задница болит, пипец, с раненым тоже. Тебе жалко меня? А -а -а -а. Ну давай. Чи, да. Я у тебя, у тебя есть голово? Нет. нету. Я тут только два часа играю. Мне даже немножко больше. Два часа и одна минута. Ой, спать так хочу. Мы сейчас, короче, шесть утра. Нормальный? Нормально, нормально. Блин, давай побори уже. Что ты там? А ты какую себе бронь взял, чтобы? Ну вообще какую бронь сейчас взял? <coughs> Один взял. Да. <coughs> быстрее до да мне скоро тут короче девушка придет окей ой а кто это ко мне тут добавился так. Ты кто? я сейчас приду хорошо Всё, давай, да какой ванна? Ты идешь к нам сейчас наверное, так, э -э, смотри. Э -э, покажи мне алмаз. Вообще сейчас сколько у тебя по себе алмазов? <coughs> так, понятно. У тебя вообще дом-то есть? Нету. А, откуда Нет. ты взял ба? А, понятно. Короче. Я в шахте живу. А? Я в шахте живу. Понятно, короче, вот сюда входит. Входи. Так. Короче, смотри, вот видишь эту яму? Смотри. А я, я, я. Вот, короче, тут сто процентов умрешь. Короче, смотри, значит, не снимай, хотя нет, стоп, сейчас я вспомню. Короче, смотри, сними свою бронь ну снимай свою бронь, да, и, и, и, бери о, ее в создание, ложи, да, и себе в руки алмаз, не, не, не, что вот сюда вот встань, чтобы, короче, когда э, там уже прыгнешь, э, там, вот, короче, считай я нет, нет, нет, нет, так уже было. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Возьму в руки меч, у меня в последнем слоте тут 15 алмазов. Я, и я прыгаю. Давай. Не-не-не, слушай, вот смотри, я себе м, сделал э, так, железную бронь. Вот, я забавнул И теперь, короче, меня как будто бы. Ну, ты сейчас не видишь, у меня сейчас на самом деле одета бронь э, железная. Ну, баганая, короче, она невидимая, вот. И с помощью ботиночек этих и полной брони железной ты не умираешь, когда покажу. Давай. Сейчас, сейчас это. Вот я прыгну туда. Наблюдай в чат. Так бы я умру или нет? Хорошо? Сейчас. Так. Так, поставлю, так, так, да, Блин, хорошо. В общем, смотри. Стой, поставь тут еще раз варп. Зачем? Я просто возьму алмаз. Я просто как бы, ну, боялся то, что ты меня убьешь. Ну. Я на варп шоп шоу так давай распускаться да. ты а почему-то здесь привата нет? не знаю ладно иди сюда давай я сейчас разровняю хорошо чтобы мне удобнее было прыгать ладно ну, ладно вот короче <смех> лошара лошара вот если честно, он лошара да уж, все home. он сейчас там ждать будет профукал квант все, квант уже обеспечен, да, вот такие вот школьники ложки попадаются, и я бы в общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, всем пока, с вами был Илья и мне нужно, пожалуйста, писать в комментариях то, что я, типа, продирую мазяку, да, это есть что-то, в общем, всем пока, и всем удачи, не попадайтесь на такие ловушки.